Привет, друзья! Это канал. Заходи в гости Сибирику. Думаю, не было, извините, за видео. делал очередной ножик. На нем у меня двигатель умер. Жалко, конечно. Пришлось все делать сейчас со шкурочкой. Махерим все вручную на коленке. сейчас отходим сыр мой новый ножичек. Оцените, ставьте лайки. Вот мой новый ножик. Осталось все заточить. И все будет огонь. Можно дерево. Бустер латунь. Ставка, в ножный больстер по животным за единица почная вставь тяжело обрабатывать ее было вот влау оборвало на двигателе она двигателя загнула жалко конечно очень вот так вот такой получился Ножичек. Кто смотрит канал, оцените, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С уважением. Алексей. Извините, долго видео не было. Не мог снимать. Очень много было работ. тут Потому что тоже очень долго делал. Буквально три недели после работы, по полчаса, по часу. Все вручную. Никаких станков у меня нету. Вот так вот. Ручка березы. Сами нужно тоже береза Маслом пропитанные Покрытый краской. Тоже глубоко пропикну. Вот сейчас как будто цвет венги. Кому понравилось, ставьте лайки. До встречи на моем канале. Всем пока.